Всем привет, это уже второй дубль вроде бы. Сейчас посмотрю, сохранилась игра. Давайте за ночь расскажу. Так, новое обновление 2.1.1. И входим в трюкущий бой. Я хочу прокачаться и хочу узнать, какое обновление? Плюс к этому. Меня убил жираф, когда я фкашил. Ну ладно, мне не жалко. Стоп. А где функции? Эй, обнова, где функции? Подождите. Что я играю за этого персонажа? Стоп. Что это происходит? Напиши в комментариях, если ты знаешь, это баг или что такое. В общем, я еще один фин убил, я ненавижу фина. Встав лайк, если тоже так ненавидишь. Почему фина до сих пор не пофиксили? Я думал, может, что пофиксили финном. Э, пофиксили фина, но что-то его не фиксит. ПЖ, убейте жрафа, чтобы не появилась такая функция. ПЖ, уби... убивайте жирафа Ну, ПЖ, убейте Пеппер. Давай, давай. Пеппер, что такая сильная? Ну, давайте быстро заканчивайте, нужно показать игру. Я не знаю, обнова пришла, и такой бах появился. Зуба, пожалуйста, измени заново. А, вот почему обнова. 250 кристалл раздавать всем. Из-за того, что мы им подписчики набрали 60 тысяч. Подождите, я не в курсе. Так быстро? Я помню, было 40 тысяч. стоп. 20 тысяч за сколько там дней? Они там говорили, слишком быстро набрали подписчиков там. Ну, потом прочитаю вам еще. Сейчас посмотрим. Давай попробуем. Спасибо большое. Так. Что? Блин. А как мне выйти потом, если у меня нет функции, даже если ты играешь? Если не будет функции, то все капец. В общем, досмотрим. Это интересно. <сélок> <сélок> типа того контент. Так вот. Ну все, ты спались. Угу. С маленьким. Да, блин, дайте выйти. Ну, блин. Показать обнову. А все, лайли проиграл. <coughs> проиграл. Так, давайте... О, -о, О, функции, смотри, появились сразу. так вот, блин, хитрые зубом. Такая игра, такая, такая хитрым вообще. Так, давайте посмотрим. также же события можно собрать. давайте соберем даже. <coughs> Вроде бы, говорили, нам нужно заходить в магазин и что там клацать Сейчас поищем. Я думаю, нам дадут личное сообщение, там алмазики, как другими тебе типа, давали, а нам что-то не дают. Так же самое. Неужели это только, чтобы давать побольше? А чтобы давать так мало для бедных, Кто нужно так давать. Блин, мы все такие бедные, да? Давайте покажу новости. Так, давай, давай, давай. Лично сообщение, тут ничего не дали. Жалко, жалко, вот, важная информация. Презубастер, как вы все знаете, мы достигли набираем 50 тысяч лайков. Нравится? И 60 тысяч подписчиков на ютубе? Как так быстро? Я помню срок тысяч, 20 тысяч подписчиков за этого дня. Это новый рекорд. Вы даже обогнали других ютуберов. Вы что, прикалываетесь? Так быстро? Других ютуберов обогнали. Вы топ мира занимаете топ где там 100, топ 100. Это реально крутое. Или топ 50. Я не в курсе, но я помню популярным ютуберам... Там в день там 100 тысяч подписчиков ну, до не миллиона. точно миллион подписчиков в день никто не получит <laughs> они там за пару суток за 48 часов да так значит мы ну, все получаем 450 алмазов 250 заходим в магазин но ну, я не знаю что зуба вы теперь занимает топ-миром по скорости. так ищем ищем вместе с вами или это просто у нас фейк или нужно ждать 48 часов? По-моему, нужно ждать 48 часов. Кстати, игра уже не лагает. Когда мы так заходим в магазин, игра не лагает. Чем. Так, сейчас будем искать. Что ничего нет? Ну да, там сказали через два дня. Ну, ждем, значит, обнову. Посмотрели. 2.1.1. Так, значит, 250-50 кристаллов. Как всегда, до встречи в зоопарке. Угу. В зоопарке живем, да? Так, давайте почитаем. Так, что подписчикам Мы были удивлены тем, как мало времени э, вам для этого понадобилось. Так что поздравляю вы великолепным. Да, великолепным. Поскольку компания прошла так, замечательно. Мы решили выдать всем по 250 кристаллов. И можем получить через 48 часов. Так, это за сколько дней? За одну неделю получить. 20 тысяч подписчиков там 7 дней, это что за неделю а тут вчера может возможно быть 6 дней я думаю два дня <со> что-то меня вообще как-то не так в общем но ну, не топ мира занимают так у нас сейчас стадо стандартный режим давайте качнем фазе мне кубки минус Изофина? Афина мне кубки минус в общем, зуба можете, пожалуйста, изменить Фина, он слишком дерзкий, он копьем, потом у него вроде бы дробовичок есть, это опасно. Ты иди вон, та пошел вон. блин. вот блин, то много персонажей. И у него еще укус. За там два или три удара я не в курсе, у нее есть дробовичок или нету? Ну вроде бы у него есть, поэтому за три удара он смог стоп фазе ты че летаешь я видел что фазе пролетал или он так пролетал вот так вот скорее всего так вот а -а -а, больно больно нет, спасите блин, ну как так дерзкая игра просто дерзкая не дает никак отдохнуть во первых да Да, добавить блинжим. Да ты меня достал мимо. Ему <сч> <с> yeah, такой дерзкий, да. А у вас так много? А? Все на меня, все на меня. Так, так блин, ой, -мое, попал. Я <с> <с> <с> <с> <с> в шоке. Один фазе на меня нападает, панда на меня нападает, и жраф на меня. Кстати, я ролик записал один: э, там новый персонаж слон добавили. В общем, эта идея для разработчиков, посмотрите, на вообще огонь. Нужно... Не, не буду рассказывать, потому что это вообще не будет классно. Но это потом я посредине ролика или в конце, по-моему, посредине или в конце. Сначала я там просто говорил, что я буду качать кое-что. Потому что не было идеи. А тут вдруг идея появилась. бабах, бах Сделала такую идею. А чтобы продолжить, нужно брать столько там лайков на данном ролике данный ролик на канале или в поисках видите новый персонаж зуби слон все новый персонаж зуби Сло... слон новый персонаж зуби слон который будет там стоять блин все раскрыл но там не полностью раскрыл так что все нормально то где он будет стоять я еще не рассказал а знаете а может быть побольше поставить таких еще больших чтобы они всех охраняли просто маленьких да блин тоже скрыл давайте тогда посмотрите ролик всем не буду рассказывать а то все останий ясным и не классным там еще пару штучек есть ну блин я уже половину почти рассказал мне а интересно блин что мазила напиши комментарий мне играть в роблокс на канале макс риск ну мы там конечно делаем стрим чем играть стрим лучше чем играть да Ну, потому что я ж не Роблоксер а теперь Раньше было, теперь не хочу. Меня говорят, что это не нейробро... роблоксер Там по аналитике можно заметить. Там лайки посмотреть можно и дизлайки. Что вы прикалываетесь золотым? Скорее всего, я зубасерю. А потом уже даже монтажер Или нет? Там только три подписок. В одном ролике я просто в шоке. Вау, колокольчик нажали и подпи отписки. Минстри отписки. Ну это такое себе? Блин, вы чё, дерзкие? Давай не чувак, а ну и сюда. А, все на меня, все на меня. Что такое дерзкий? А? Ну почему? Зуба давай слонов. Вот тут можно. Ну да, я знаю, что можно, конечно, ломать это все дело. Ну блин, вам что, жалко? Кстати, это был робот или, или это настоящий найбот? Или у него просто играла гуччим? Я не в курсе. Там, да, блин, заколебал меня же то, ну поже, стой на месте, лесенок, успокойся, успокойся, лисенок Чем такой дерзкий, а монстр я не хочу с Лисенком дружить, и с не хочу, и Джейду не хочу, почему они такие легендарные, С одного удара могут вырубить, луком там, бомба и Копьем, если у них там какие-то цвета, Да блин, достал, чё-то мне так лагает еще? Не, как-то уже не играть с этими Никсами... Вот вам гайд, три бочки, вау! Я ролик записываю на канале Макс Риск, ссылочка на канал Макс Риск в описании, найдите ролик или в поисках введите. То есть вам нужно писать три бочки, Макс Риск с зубом. Три бочки, Макс Риск зуба. зубом. найдете там да, блин, такой дерзкий. Слышь, ты? Нет. Тоже нет. Да, я моё. Да, блин, все на меня. все на меня. У меня что, укол был? Вау. Я не в курсе. Подождите, уколчик был? Так, а, у кого-то укол есть. А у меня укол есть? <связать> ну, покажи, зуба. Ну, блин, не лагай, пожи укол есть ну ну давай давай давай в общем ставь лайк если хочешь чтобы зубом сделал много чтобы не лагало да укол есть Ой ой. так вот ладно всем удачи всем пока я не в курсе просто сегодня день невезьянин обновка это вышло 2.1.1 и Зачем обновлять, возможно, новые персонажи? Знак восклицательный. М -м -м, что интересно, ага. вступление. Да, сейчас, не хочу. Так, сейчас посмотрим на персонажи <coughs> Возможно, новые персонажи добавили. Так вот. Нет, у ничего не добавили. 2.1.1 бессмысленный. Он что стабилизацию делает или лет добавлять новые скины Я не в курсе, зачем обновлять стабилизации не вижу ничего не вижу в общем всем удачи всем бокам если вы узнали напишите комментарий скорее всего алмазы дают но где алмазы или меня просто обновили чтобы мне прям забанили за что за что за то что я своем дискорде обратно если вам интересно то посмотрите ролик макс риска дискорд зубом. мне забанили дискорд зубом макс риск как то так найдите, и найдете. Почему я забанили и почему меня хетить. Почему зуба мне ненавидит. Ну, честно слово, почему так? Всем удачи, всем аккам. Ну, почему зуба? Давай слонов. Вот тут можно. Ну, да, я знаю, что можно, конечно, ломать, это все дело. Ну, блин, вам что жалко? Кстати, это был робот или это настоящий найбот? Или он просто играл лучше? Я в курсе, там не заколебал меня же, ну Квадже, стой на месте, лисёнок, успокойся, успокойся, лисёнок, чё он такой дерзкий, а? Лисёнку, вот себе, спасите от <лисёнка>. он монстр, <таспорядок> я не хочу с лисёнком дружить, и с Фином не хочу, и джейду не хочу, почему они такие легендарные, с одного удара могут выбить, луком там, Бомба и копьем если у них там какие-то Да блин, достал, Чего не они так лагают ещё. Не, как-то уже не весело играть с этими миксами. Вот вам гайд, три бочки, вау! Я ролик записываю на канале Макс Риск. Ссылочка на канале Макс Риск в описании, найдите ролик или в поиск. Видите. То есть вам нужно писать три бочки. Макс риск с зубом. Три бочки, Макс риск с зубом. Все, найдете. Там, блин, такой детское <coughs> Все, на меня. Все, на меня. У меня что, укол был, брау?